Привет, студент! Ты — это то, что ты смотришь, поэтому отложи свои дела на потом и устраивайся поудобнее. Команда «Универньюз» и я, Дарья Миронова, собрали для тебя лучшие новости за день. Смотри сегодня. Настало время больших перемен. Ученый Совет Казанского Федерального значительно обновился и омолодился. Преподаватели и студенты устроили творческий баттл между направлениями юридического факультета КФУ. Ректор КФУ провел первое заседание ученого совета в обновленном составе. Повестка дня была довольно насыщенной. Рассмотрены обязанности комитетов и принято окончательное решение об открытии новых направлений подготовки. Какие изменения ждут Казанский федеральный в ближайшее время, расскажет Аделя Шамилова.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 На содержание парков и скверов в Казани этой зимой выделено 20 миллионов рублей. Всего в список объектов включено 138 городских парков, садиков и скверов. В перечень работ входит содержание дорожек, детских и спортивных площадок, мест для выгула собак, уборка снега и мусора. Впервые в Казани работает всероссийская ярмарка. Более 100 продукций представляют 93 предприятия и 36 регионов России и Украины. Самый длинный искусственный каток в Европе начнет свою работу на Кремлевской набережной. На его открытии жители города смогут посмотреть выступления фигуристов и принять участие в различных конкурсах. В России создали в первом мире компьютер для незрячих. Это устройство и портативное рабочее учебное место. В Барселоне состоялась презентация Казани в рамках Кубка Конфедерации в 2017 году. Напомним, что матчи Кубка Конфедерации будут сыграны на 4 из 12 арен чемпионата мира 2018 в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и на Московском стадионе Открытие арены. Хорошее дело, Татарстан обходит другие регионы по количеству пожертвований. За 20 лет существования Росфонд собрал почти 9 миллиардов рублей, сумев помочь примерно 177 тысячам детей. Созданная ученым Куфу генная терапия псевдоартроза успешно опробована в клинике. В Казани впервые в мире успешно применили разработанный учеными Куфу метод генной терапии у больного псевдоартрозом, так называемым ложным суставом, который образуется на несвойственном месте вследствие длительного существующего выеха. Театр уже в четвертый раз принимает участие в международном театральном форуме и традиционно привозит оттуда престижные награды. 2 декабря в Казанском федеральном университете состоялся международный научно-методический семинар Страной введения Австрии в обучении немецкому языку с содержательные и технологические компоненты. Методические секции провели референты из Австрии. Стать настоящим журналистом, посетить редакции средств массовой информации принять участие в пресс-конференции. Все это ждет участников новой школы молодого журналиста КФУ.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 1 декабря – знаменательная дата не только приходом зимы. В этот день отметили день юридического факультета. Вот что интересно, это единственный факультет КФУ. И в этом году ему исполнилось столько же лет, сколько наш альмаматер-212. Подробности смотри в следующем сюжете.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 224 года назад родился великий математик-ректор Императорского Казанского университета Николай Иванович Лобачевский. По этому поводу в Куфу прошли праздничные мероприятия, в том числе и праздничный концерт. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете.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 Пожалуй, труды Лобачевского и его незглодимый вклад в наш университет еще долго будут помнить потомки. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз. А это были все новости на сегодня. Верь в себя и у тебя все получится. До скорых встреч!